Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику-эксплуататор, угнетатель и враг. Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты Центра развития Высшей Школы Экономики, проанализировав данные официальной статистики. Во втором квартале граждане РФ жили в среднем на 32 854 рубля в месяц. В такую сумму Росстат оценил среднедушевые денежные доходы населения. В номинальном выражении за год они увеличились на 341 рубль, а по сравнению с 2011 годом на 13 рубля. Впрочем, инфляция обесценила весь этот прирост, и в реальном выражении люди обеднили. Прогресс идет вперед, производительность труда растет, но основная масса населения страны, наемные работники, живут все хуже и хуже. Как же это возможно? Все просто, товарищ, в этом сама природа капитализма. Пермская предпринимательница Эльвира Кузьмина была задержана при даче взятки главному врачу одной из пермских больниц. Взятка предназначалась за общее покровительство при получении госконтракта на поставку больничных обедов и преференции при его заключении. В отношении Кузьминой следственными органами в июне 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ. Бизнесмен была задержана сотрудниками регионального УФСБ и помещена в Пермское СИЗО. 13 сентября Свердловский райсуд должен вывести решение о новой мере пресечения предпринимательницы. А на что еще стоило рассчитывать? На то, что контракт выиграет капиталист, предложивший лучшие цены и лучшие качества? Это же бред, товарищ! При капитализме не бывает честной конкуренции! Пермские врачи из больниц, не перепрофилированных под борьбу с коронавирусом, но переболевшие инфекцией, не получат обещанной регионом единовременной выплаты за заражение коронавирусом. Это следует из постановлений правительства Пермского края, опубликованных на интернет-портале правовой информации. 3 апреля правительство края постановило выплачивать заразившимся медикам единовременно 50 окладов, а членам семьи умерших медиков – 100 окладов. Финансирование программы планировалось производить из резервного фонда правительства региона. Однако, 19 июня в этот документ были внесены изменения. Выплаты стали положены врачам или членам их семей в случае смерти, только если врач работал в перепрофилированном стационаре для пациентов с коронавирусом. При этом действие нового постановления распространяется на правоотношениях, возникшие с 15 марта 2020 года. Врачи работали и рисковали жизнями в условиях пандемии, в результате чего заболели. И что же они за это получили? Пустые обещания? Численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, согласно предварительным оценкам, сократится на 158 тысяч человек. Это максимум за 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В 2020 году численность населения России по сравнению с предыдущими годами уменьшится в 5 раз быстрее. Смертность за январь-июнь на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичных периодов 2019 года. А рождаемость снизилась на 5,4%. Еще одна причина. Так как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время. То и размножаться стали быстрее. Это очень хорошо. Мы это приветствуем Сейчас у нас каждый год чистого прибытку. Население 3 миллиона. Это значит, каждый год мы получаем превращение на целую Финляндию. Десять лет – десять Финляндии. Десять государств. Народу пробивает здорово. Смертности мало, рождаем им Молодые, маленькие, детишки, о них забота у нашего правительства большая, мы же не знаем. Растут, выживают. Вот он, результат работы капитализма, царящего в нашей стране третье десятилетие. Страна натурально вымирает, и это, казалось бы, в мирное время. Товарищ, вступай в борьбу за справедливый социальный строй, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.